Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для скорпионов на сентябрь на сентябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Начнем мы, как обычно, с Кельтского креста. Я выберу вам 10 карт, а потом посмотрим на любовь для тех, кто в паре, для тех, кто в одинок, и обязательно посмотрим на финансы. Под колодой, ух ты, четверка посохов. Ну что ж, четверка посохов, карта, которая говорит вам, не трать деньги, откладывай деньги. Это карта э, жадины, то есть надо побыть вот этим жадиной в этот период. Может быть, карта и говорит о том, что кто-то из вас хочет купить что-то крупное, может быть, квартиру, машину, что надо откладывать, вот так вот. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас паш кубков. Карту перекрывает пятерка мечей. В основе вашего креста карта суда и справедливости. В недавнем прошлом четверка мечей. Во главе вашего расклада король мечей. В ближайшем будущем у нас паш мечей. Для вас, мои дорогие, семерка мечей, одни мечи. В вашем окружении карта звезды, надежды и страхи, еще один, три, тройка мечей. И чем все завершится? Десятка кубков. Ну что ж, конец у нас замечательный. Начнем мы с малого креста. Паш кубков и пятерка мечей. Пятерка мечей это карта победы. Когда мы отстаиваем, что такое мечи, мечи ⁇ это наша интеллектуальная деятельность, то есть наши решения какие-то, это наши, мы отстаиваем что-то, может быть, какое-то мнение свое высказываем и стоим на своем, вот по этой карте, и как бы не отступаем несмотря ни на что, может быть, какие-то пререкания, и, в общем-то, побеждаем в этом споре, может быть, в каком-то, может быть, вот в отстаивании, что-то вы отстояли, но даже здесь нарисован зеленый виноград, то есть кислота вот этого, то есть осадок остался какой-то, знаете, кислый от этой победы, то есть да, я победил, но какой ценой? Может быть, пока вы добивались чего-то, вы обидели кого-то, люди от вас отвернулись, то есть слишком, понимаете, вы были зациклены на, вот, на самом процессе, например, добивались новой должности и в процессе как бы обидели каких-то своих коллег, может быть, домашних, если вы решили вот так и все, и не слушайте остальных, остальных членов семьи, ваши вторая половина может быть обиделась на вас вот это вот но чтобы это не было все равно результат очень позитивный по этой карте тем более у нас тут же под ней, под этой картой паж кубков паж кубков это позитив это новости это приятные новости пажи приносят нам какие-то позитивные новости в данном случае, может быть, что-то кому-то предложат новую работу, кому-то предложат вступить в бизнес, может быть, заняться чем-то. Какие-то любые хорошие новости могут быть. А еще эта карта очень такая, знаете, романтическая. Это, может быть, кого-то звать на свидание будут получите какие-то, я не знаю, сообщения, может быть, человек будет вам говорить о своих чувствах, что-то такое, флиртовать с вами будет, что-то очень и очень такое позитивное. Может быть, здесь, если вы отстаивали что-то, то вот вам и результат, то результат вы получили, результат будет очень позитивно, несмотря на то, что в процессе вы могли как бы и обидеть кого-то. В основе вашего креста еще одна очень хорошая карта – карта Суда и Справедливости. Старший Аркан представляет знак Зодиака Весы. Может быть, для кого-то, кто-то из весов очень важен в этот период. Но эта карта, в первую очередь, юридическая. Как бы, может быть, у те, у кого есть какие-то юридические вопросы. Карта говорит о том, что вы получите решение суда, и решение будет как бы в вашу пользу, потому что карта выпала вам. Или суд решит 50 на 50, не обидит ни вас, ни вашего партнера, с кем вы судитесь. Если суда у вас нет, юридических вопросов никаких нету, то, значит, это кармическая справедливость. Это может быть что-то, вот этот вот подарок судьбы, может быть, вот эта вот новость какая-то вам. У вас еще десятка кубков, у вас карта звезды тоже, все такие позитивные карты. Какой-то позитив, входящий в вашу жизнь в сентябре, вы просто, может быть, даже не будете верить своим глазам, своим вот... Что такое происходит? А карта говорит вам, заслужил, заслужил, служила, то есть кармическая справедливость, то есть вот это вот суд судебные какие-то, ну, то есть такой вселенский суд. А еще кармическая справедливость – это когда мы узнаем что-то. Например, если вас кто-то обидел в прошлом, какая-то была обида, несправедливость по отношению к вам, и вы узнаете, что судьба наказала этого человека каким-то образом, и тогда вот вы скажете, что справедливость восторжествовала. Вот она, кармическая справедливость. В недавнем прошлом у нас четверка мечей, ну такая, знаете, хорошая карта, она лежит ванной, и вокруг нее лепестки роз, и вот как бы карта и говорит о том, что надо заняться собой. То есть посвятите себе время. То есть это не отпуск на две недели, а какой-то, может быть, какой-то период, выходные может быть, день какой-то. Посвятите себе для того, чтобы набраться сил, для того, чтобы как бы отдохнуть вот этой вот набраться энергии, для того, чтобы продолжать жить дальше как-то. Четверка мечей, это кто-то, может быть, стоит вот именно поехать в спа какой-то, я не знаю, кто-то в баню пойдет может быть, кто как отдыхает, кто-то на природу, кто-то займется медитацией, йогой, пилатес, что вам претит, что вам подходит для, кто-то с книжкой просто посидит и как бы расслабится, кто-то любит готовить, вот во время приготовления пищи как бы, вот ваш заряд энергии тоже, так что займитесь тем, что вам помогает расслабиться и набраться силы. Во главе вашего расклада у нас король, тоже король мечей. В данный случай это такая колода, колода называется музы, в ней только женщины. Тут даже мужская половина карт, таро, выражена как женщины. Вот это вот муза, голос, то есть голоса, то есть король мечей. Король мечей обычно мужчина элемента воздуха, это весы, близнецы, водолеи. Весы у вас, видите, проигрываются у кого-то из вас. Люди, обычно кажущиеся холодными, они не очень любят показывать свои реальные чувства, все держат внутри себя, в основном полагаются на свою вот такую вот интеллектуальную деятельность, могут быть именно заняты в какой-то интеллектуальной среде, в работе в какой-то, профессии, или это может быть... Люди к определенной профессии, например, это судья. Если у вас суд, то это судья или адвокат, мужчина-адвокат. Может быть, это служащий в полиции или служащий в войсках. Еще эта карта проигрывается как хирург, дантист, человек, работающий с острыми предметами. Люди элемента воздуха иногда имеют такой, знаете, саркастический чувство юмора. То есть вот если уж как-то к ним надо найти к ним надо не найти подход, а привыкнуть, вот, любят все, чтобы было справедливо, не зря вот это вот суд и справедливость у вас тут, чтобы все было справедливо, чтобы все было честно, любят добраться до сути дела, чтобы вот так вот, такая вот немного педантичность тоже есть, кто этот человек, кто этот мужчина, для женщин, может быть, это ваш партнер? Кстати, для мужчин, если у вас есть какие-то юридические вопросы, это может быть судья или адвокат, либо любой человек, любой какой-то, знаете, может быть, узкой специализации, специалист, так как вот ему нужно вот эти умственные способности для того, чтобы вот именно в этой области разбираться, может быть, что-то вот для вас. В ближайшем будущем у нас э, Паш Мечей опять. Паш Мечей это опять информация. В данном случае такая сухая, помните, интеллектуальная. Это все то, что, знаете, никаких эмоций. Сухая какая-то информация, может быть обмен колкостями с кем-то. Либо это вот по работе какое-то, может быть, у вас уведомление придет о том, что... Э, надо будет подписать какой-то контракт. Это еще пока, кстати, карта суда справедливости. Может быть, подписание каких-то договоров, каких-то юридических документов, заверение их у нотариуса или у судьи, или еще что-то. Ну и вот вы, может быть, здесь получите уведомление, что если тут суд решил, то вы получили документы какие-то, может быть. Или уведомление о том, что вам надо получить что-то. Ну, как я сказала, может быть, какой-то обмен колкостями с кем-то, либо очень такая, знаете, чисто профессиональная какая-то переписка, может быть, документы какие-то мелкие, уведомления можно вот по этой карте получить. Ну, и еще пажи-пажи дети. В данном случае ребенок может быть элемента воздуха, тоже весы, близнецы, водолеи. Так что вот так для вас, мои дорогие, мечи от вас не уходят никуда, и в данном случае семерка мечей. Вот по этой, на этой карте нарисована лисичка, то есть именно лиса, то есть человек нечестный. Кто? Выпало вам ваше эго, то есть ваша позиция вам. Либо кто-то очень близкий для вас, а может быть, вы не очень как бы ведете себя неправильно. Что это за карта? Это когда человек делает что-то за вашей спиной, то, чего делать не нужно. Иногда это измена, то есть и вы не в курсе, а человек за вашей спиной что-то такое делает. Это иногда, может быть, и на работе что-то, может быть, какие-то э, козни козни ваших сотрудников, может быть. То, чего вы как бы не знаете, но что-то такое нехорошее. Еще эта карта воришки. Будьте осторожны, может быть, какая-то мелкая пропажа. Э, а так как мечи, помните, это интеллектуальность, может быть, какие-то, если у вас пин-коды есть, э, карточки, будьте осторожны, держите вот какие-то... Держите все в секрете. А еще по этой карте, так как выпало вот именно вам, может быть, проиграется как плохо продуманная операция какая-то, ситуация какая-то. То есть вы планировали что-то. Операция не в плане медицинская, а именно что-то вы планировали такое провернуть, сделать что-то. Но плохо продумали, либо поторопились, и результат будет вот не таким уж хорошим, как, как вы ожидали. Ну, в любом случае, в вашем окружении окружает вас свет звезды. Звезда одна из самых позитивных карт в колоде Таро. У вас две очень такие позитивные, даже не две, а несколько. карта Суда и Справедливость очень хорошая. И Паш Кубков тоже очень позитивная ну вот карта звезды старший аркан представляет знак зодиака водолеев кто-то из водолеев в вашем окружении либо карта звезды говорит о э, исполнении желаний исполнении мечтаний э, но вы знаете не, не, не желания мечтания связанных непосредственно с вами а что-то вот в вашем окружении может быть что вас окружает работа какая-то дети близкие э, мужчина женщина родные какие-то друг подруга близкая что-то вот в это с этого может принести вот такое вот исполнение желания, исполнение мечтаний каких-то. Окружение может быть и каким-то материальным, ваш дом, ваш квартира, что-то вот в этой области, работа тоже. Звездить по этой карте, то есть привлекать к себе внимание можно. Замечательная карта. Быть центром внимания, быть вот это социальное, вот ваше общение, то есть все к вам. Если ты идешь, на, например, на вечеринку, и я пойду, то есть вы в центре внимания, вы душа компании. Вот так вот, вот по этой карте. Замечательно. Одна из лучших карт в колоде Таро. Ну, а чего мы боимся? А боимся мы тройки мечей. Слава Богу, что эта карта вот в этой позиции. Боимся мы, что нам разобьют сердце, естественно. Мы все этого боимся, никто этого не хочет. Это как бы такая... А разбить сердце могут не только в отношениях, любовных отношениях разбить сердце могут и близкие, и дети могут разбить сердце, и братья, и сестры, и на работе могут. Все могут, в любой ситуации. Поэтому, как бы, э, страхи, вот по этой карте, не переживайте потому что карта ваша последняя десятка кубков она очень тоже очень позитивно Это карта такого душевного благополучия это взаимопонимание часто на этой карте нарисована семья то есть все у вас у вас и вашего партнера или партнерши будет полное взаимопонимание никаких конфликтов никаких э, э, ссор все будет знаете все замечательно дети иногда нарисованы на этой карте а даже если у вас нет семьи вы одиноки все равно это карта вот э, вашего окружения то есть вот э, хорошо вам там где вы есть вам очень комфортно на этом месте где вы работаете вы, у вас полное взаимопонимание с вашими коллегами с начальством вам хорошо там где вы живете вы создали себе уютное какое-то гнездышко вы туда после работы приходите отдыхаете вот что-то вот где бы это ни было. Друзья вас окружают, например, очень такие замечательные. Вы с друзьями отдыхаете, поддерживают вас, помогают. То есть вот это вот то, что нас окружает, оно дает нам вот это вот такой позитив. 10 чаш. И каждый сейчас чаш полна вот этих вот позитивных эмоций. Ну что ж, давайте посмотрим про любовь. Первые три карты для тех то в паре карта императора король кубков и шестерка кубков ну что ж выпали два мужчины один постарше может быть вы в паре но у вас появился какой-то еще один интерес и король кубков. Ну, для мужчин это, может быть, вы. Это рыбы, раки, скорпионы. И... Э... Дети, я вижу, кого-то из... или кто-то из прошлого. Но давайте про женщин вначале. Я думаю, что у вас два варианта. Один или мужчина постарше, такой статусный, человек, у которого есть какая-то, может быть, должность, может быть, начальник, либо глава либо занимается, может быть, какой-то политикой или еще что-то. И иногда эта карта представляет знак зодиака Овнов – и, значит, либо вот король кубков, раб, рыбы, раки, скорпионы, мужчина мягкий такой, знаете. Может быть, даже кто-то из этих мужчин, вы его уже знали в прошлом, у вас были отношения до этого. Может быть, даже дружеские отношения до этого были, теперь они перешли в более такие романтические отношения. Но я думаю, что кто-то все-таки в таком треугольнике с двумя мужчинами. А для мужчин то, может быть, ваша женщина, кстати, из, из прошлого тоже у вас, либо женщина будет с ребенком, кстати, потому что шестерка кубков – это еще дети, причем дети будут вас, вот этот факт, кстати, и обрадует, потому что карта очень такая добрая, позитивная. Карта Овна, вот карта Императора в данном случае говорит, что вам надо брать, карта Императора это контроль, что если вы хотите как бы завоевать эту женщину или удержать, что ли, то надо брать э, контроль в свои руки, то есть надо брать вожжи в свои руки, вот так вот. А для тех, кто одинок и в поиске, контролируйте ситуацию, вот так вот. Или, может быть, у вас есть дети, да, и вы и как бы женщина из прошлого, кто-то с кем, вы уже встречались с этой женщиной, где-то пересекались. Для тех, кто одинок и в поиске, карта смерти, двойка посохов и туз посохов ну что ж я думаю что вы долго не будете одинокими тем более карта смерти об этом и говорит карта смерти это смена статуса был я или была я одинока или одиноким а теперь я вот в паре может быть с кем-то причем тоже у вас варианты может быть два варианта то есть вы вас будут звать на свидание или вы пойдете но я думаю что на ком-то вы все-таки и вообще карта посохов это карта открытых дверей то есть если вы хотите построить от отношения, то двери открыты. Куда бы вы, каким путем бы вы ни пошли, может быть, в интернете хотите познакомиться с кем-то или среди своих друзей или что-то. Все, пожалуйста, у вас все открыто для вас, все, все дороги для вас открыты и успешны. И с кем-то все-таки вы начнете отношения, причем, знаете, такие страстные, бурные, сексуальные отношения. Туз посохов, это вот туз, это посохи, это фаллический символ, это вот страсть, сексуальность такая у вас. Замечательно. А теперь давайте посмотрим на финансы для Скорпионов. Двойка Пентаклей, Рыцарь Кубков. И пашкубков. Ну, э, замечательные карты, в общем-то. Двойка Пентаклей, конечно, не очень такая крупная карта по деньгам. Это карта, когда мы жонглируем тем, что есть, э, с, с целью не наделать, не уронить ни одной из Пентаклей, то есть не наделать каких-то долгов или еще что-то. Но э, карта на этой карте очень такой... Э, э, этот жонглер, он молодец, он не, не, никогда не уронит ничего, он такой опытный жонглер, то есть не, не уронит, не и вы точно так же опытны в этом, тем, чтобы как бы жонглировать этими пентаклями, этими своими ресурсами, которые есть все-таки что-то, какое-то предложение по деньгам может прийти, причем не две карты вот этих чаш, какое то позитивное предложение, кому-то могут новую работу предложить, какой-то заказ вам могут сделать какой-то, если вы на себя работаете, какой-то будет у вас что-то вам надо будет, вот, вот этот позитив придет вам, и паш кубков, это вот, паш это информация, вначале может прийти какой то имейл или э, звонок какой-то, можешь ты сделать то-то, то-то, то-то, мы готовы, оплатить это, и тут вот это вот рыцарь кубков. Это именно вот с предложением к вам напрямую идут. Это замечательно. То есть самих, конечно, таких финансов крупных я не вижу, но э, улучшение финансовой ситуации, оно явно будет.